Застрелите меня. Может, мы свою группу создадим? Делаем потом не рекламную рекламу. Да да, чуваки, хорошая идея. Пойдемте с этого, да. Пойдемте, пойдемте. <реклама> Здорово, чувак, давай поговорим. О нет, Хина, пожалуйста. Эрл, как сделать рекламу, дабы она не была рекламой? Ты можешь сделать скрытый пиар, который ты делаешь в принципе сейчас, но это все равно будет рекламой. Хорошо, тогда нам скрывать нечего. Доброго времени суток, дорогие э, LPS-блогеры и LPS-ники. С вами Хинамори и сегодня нам нужно будет поговорить на очень важную... Может, более расслабленным будешь? Тихо, Эрл. Подумав не совсем уж и долго, я, Кити Фокс, и Аксиома решили создать LPS. Группу глупу, глупу, глупу, глупу. Под названием LPS Prime. О, господи, как пафосно. Все настроено так, что записи будут ежедневными или, по крайней мере, активными. Активные записи. Я умница. В группе LPS Prime вы будете наблюдать, как и новости о популярных или менее популярных блогеров, LPS-блогеров, конечно же, вы будете видеть советы, реальные советы, как лучше снимать видео. Там, возможно, будут говорить что-то, как э, монтажить, что ставить, что не ставить, как лучше повернуть сюжет, не повернуть сюжет. Будут присутствовать опросы, и самое главное, комментарии открытые. Вы также можете кидать что-либо в предложку группы, и, возможно, если ваша новость хороша, то мы ее выложим. Эта группа недавно ожила, и мы надеемся, что все же сможем сделать хорошую работу. Надеемся, что, грубо говоря, не опозорим имя Лаки Лопс и даже немножечко прославим ее. Ну, она была первой, кто создал группы подобного формата, за что ей спасибо, правда, сейчас она скрылась в тумане. Уже год назад, кажется, да? Да. И мы хотим, можно так сказать, отчасти продолжить ее дело и делать все это качественно. Постараемся все сделать без скандалов. Ко всем мы мирные, добрые, дружелюбные. Да. Заканчиваю уже. Тебе это еще и монтировать. Что ж, ладненько. Спасибо за внимание. Всем до скорых встреч. Один момент, одна импровизация. Счастливо.